Конкурс красоты Мискафу 2017 – уникальный проект в Казанском федеральном университете для самых талантливых, красивых и целеустремленных девушек разных возрастных категорий и национальностей. В университете обучается множество иностранных студентов, среди которых есть и прекрасная половина человечества. Будут номинации, конечно, это пока все в секрете, которые будут непосредственно адресованы для студентов, которые приехали к нам из стран СНГ, из Китая, из стран Закавказья, из других-других регионов, которые далеко от которые учатся у нас в Казанском федеральном университете. И МИСКОФУ для них будет такой же площадкой, и они получат уникальную номинацию, которая будет отражать их непосредственно, их культуру. К участию приглашаются студентки, магистранки и аспирантки всех институтов Казанского федерального. Есть лишь привычное для модели условия рост от 170 сантиметров. Чтобы принять участие в кастинге, необходимо заполнить заявку на электронную почту конкурса до 15 февраля. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.